Подскажите, пожалуйста, если соотнести сегодняшние события войну с мифологией, так это похоже на роднорек, только на стороне каких сил находятся современные участники и как определить свою роль. Спасибо вам за ответ. Вот здесь, коллега, как раз еще раз вернемся к тому моменту, когда мы говорили с вами о светлых и темных, светлой и темной стороне, о свете и тьме, и о том, как это все правильно распределять, как это положено как бы по магическому ученическому пути и реинкарнационному пути, светлые, с людьми, темные, с э, наукой, с тайнами, с глубинами, с самим собой, это относится, конечно же, только к магам. Все проявления, которые имеют место в людях, они безусловно, могут быть перевернуты с ног на голову, и коннотацию в человеческий мир неких терминов имеет, как я уже неоднократно вам рассказывала, несколько иную, чем мир магический. Вот ä, Понятия светлые и темные с точки зрения человеческого мира вообще не такие, как в мире магическом. Как в магическом, я вам сказала, это магическая спецификация, специализация деятельности в процессе собственной, собственного проявления, собственного присутствия здесь. А в человеческом мире а, это имеет отношение в большей степени к морали. Светлые, значит, хорошие, темные, значит, плохие. А, почему так? Ну, это психика человека. Все хорошее происходит при свете, все плохое в темноте. В темноте живут тати презренные, а, во свету живут люди, честные да ну это это в культуре просто записано поэтому если мы считаем что мы совершаем что-то хорошее а каждый человек совершает считает что он совершает что-то хорошее где вы видели человека который говорит да я подлец ну и что нет конечно и тот кто сейчас на украине защищает свою землю считает что он а, стоит на стороне светлых тел и тел и борется с темными орками а, по этой причине, но и те, которых они называют темные орки, орки точно также считают, что они почему-то на стороне светлых тел, э сил и борются совершенно тем, тем, темными, э тем, темным сатанинским непотребством. Каждый считает себя светлым, каждый друг друга называет фашистами. Кто же с них прав-то? Да? Это вопрос самооправдания. Те, кто э напал на сторону, считает себя абсолютно правым в этом поступке, потому что никто никогда не совершает никаких действий, не найдя предварительно внутри самого себя объяснение очень благородное, очень светлое, очень честное, почему он это делает. Ровно как и его противоположная сторона, он тоже считает. Я вас уверяю, что когда Гитлер со своим войском, да, и всей мощью третьего рейха шел завоевывать как Советский Союз, так и, так и всю Европу, они, в частности в Советский Союз, они шли с очень благородной миссией избавить эту землю от жида большевизма. И каждый в это, в это дело верил свято. И никто не считал, что они занимаются захватническими войнами. Понятно, что это бонзы Третьего рейха понимали, что немки рожают как крольчихи, нужно жизненное пространство. Но своим солдатам-то они об этом не говорили. И все, шедшие на войну от полковника до последнего фельдфебеля, они были уверены, что они совершают совершенно благородную миссию подспудно, подспудно раздвигают пространство Третьего рейха. Когда Рим шел с захватническими войнами на Европу, они были абсолютно уверены, что они несут всему дикому миру блага цивилизации, римской цивилизации. А то, что при этом льются рейки крови и э, те народы, которым они принесли блага цивилизации, что-то потом живых как-то ни одного племени не находится, кому принесены эти блага, не совсем ясно. Но это вопрос частный. Не обобщайте. Задача-то благородная? Благородная. Всегда, всегда то же самое. Поэтому вы изначально совершаете чужую страшную ошибку, если начнете разделять э, противоборствующие стороны на светлых и темных, а не каждый из них светлый, считая темную строго противоположную сторону. Что это такое, я постаралась в рамках первой части нашей занятия объяснить. Это умом не понять, как можно проливать кровь ради какого-то социального эксперимента. Но я, я также на предыдущих занятиях вам говорила, коллеги, что у каждого процесса, особенно процесса такого глобального масштабного уровня, никогда не бывает ни одного автора, ни, э, актора, ни одного выигравшего. Те, кто получает выгоду от тех или иных событий, не всегда это событие инициировали. Они как полипы просто присосались, учуяв выгоду. Э, можно ли сказать, что там, украинские олигархи или русские олигархи Являются инициаторами этого процесса только потому, что они там на углеводородах или на транзите, или на чем-нибудь еще сейчас зарабатывают какие-то несусветные деньги. Если иметь односторонний взгляд, да, слушайте, так ищи кому выгодно, да как нам, нас учили, те же римляне, ищи кому выгодно, Смотр, о, вот кому выгодно! Так это они все и затеяли. На столбе их всех, на столбе. А потом посмотришь чуть в сторону, смотришь, слушайте, а вот еще один в прибылях, а вот эти получают выгоду не сейчас, но завтра. Начинаешь расширять картину э пространства, так вроде бы как и тех, кто пытается получить свой маленький или большой гешефт, так их много тут оказывается. А кто ж из них-то? А кто ж из них все это затеял? И вот тут ты начинаешь понимать, что дело, дело не такое простое, как кажется. И что все эти личности, которые сейчас выигрывают в той или иной степени, в большем или меньшем объеме на этом процессе, они просто наказались в нужное время, в нужном месте и просто воспользовались моментом. И вполне вероятно, никакого отношения к инициации этого процесса не имеют. Тот, кто имеет, тот себя не афиширует, потому что люди, которые затевают такие процессы, это не люди. Это во-первых. А во-вторых, они играют в долгую. Времени у них очень много. И они могут себе позволить получить выигрыш через много-много-много лет. Тогда, когда уже все забудут о том, что является причиной этого самого выигрыша. Не разделяйте людей на светлых и темных. Это не ваша прерогатива. Не ваша, поверьте. Ваша ⁇ это определить, кто из этого тестового конфликта для вас свой, а кто для вас чужой на самом деле. А светлый он, темный он. Зеленый он, синий он или еще какого-нибудь цвету симпатичного, это не имеет абсолютно никакого значения. И, кстати говоря, слово орк имеет отношение к божеству, к древнему, римскому, а точнее к тускому, который выполнял функцию загробного демона, который наказывает за... невыполненные обещания и клятвы. Это к еще раз дополнительному <свят> раскрытию оскорбление орк. Как вы сами понимаете, тут две стороны. Один орк есть у Толкина кровожадное животное, которое только убивать и жрать может убоину. А есть еще другое название – уже вроде не такое кровожадное, уже вроде бы как и со смыслом, уже вроде как даже и с благородным смыслом. Это я не к тому, чтобы кого-то оправдать или кого-то защитить. Я хочу, чтобы вы помнили, каждый, кто взял в руки оружие и направил его на противоположную сторону, имеет десяток объяснений внутри себя того, что он поступает правильно. Каждый. И два дула, смотрящие друг на друга, делают это по вполне благородным побуждениям. Повторяю, идиотов, которые считают, что я козел, и сейчас я вас всех порешу, потому что я. Ну, маньяк я, ну я просто маньяк и козел, что с меня еще взять? Вот таких не бывает. Даже самый конченый маньяк, вместо которого. В смирительной рубашки психушки никогда не отпускать, имеет внутри себя такую мощную цель и миссию, которая оправдывает любое его действие. Так устроен человек. Так были устроены христиане, которые поголовно вырезали языческие племена, так были устроены Римляне, которые делали то же самое, так устроены мусульмане, которые во имя своего бога не щадят ни, ни своего, ни чужого. Так устроены все люди, потому что это просто люди. Так работает их сознание.